Ну, почему все начинается с Марса? Потому что Марс – это та планетарная сфера преобразования, где преобразуются наши животные, звериные качества в человеческие. Они всегда идут через борьбу. Мы боремся на Марсе сами с собой, с тем звериным предшествующим состоянием, которое в нас было, которое мы стремимся перевести в божественное, в гармоничное. Вот почему все начинается с Марса. Марс очень важная сфера преобразования. Человек. Сущность, но только изначально. А стремится он к тому, чтобы быть не сущностью, а существом. В этом большая разница. Животные и прочие растения, минералы пока еще имеют только сущностное сознание. И только человек имеет возможность обрести сознание как существо. То есть приблизившись к сути, к сущностному. <свят> на основании того опыта, который она проживала во всех своих предыдущих бесчисленных реинкарнациях, потому что кроме реинкарнации, которая происходит на Земле, у нее было еще очень много всяких, реинкарнации, которые проходили в других звездных системах, потому что каждая звездная система это как своеобразный звездный университет, где проходит определенную тему функциональности. Понимаете, тут И она, только она может решить, чего еще не хватает для развития и где надо продолжить это развитие. Только душа. Поэтому спросите свою душу. Душа да. всегда остается. Ведь даже у демонов душа всегда на месте. Сердца могут окаменеть, а душа там... Ведь душа что такое? Это искр самого Бога. Как она может куда-то исчезнуть? Она может ну, как бы, с, э, ну, быть стиснута сознанием человека, что часто происходит, но исчезнуть она никогда не исчезнет. Почему вот даже в, этой, в этом тексте был совет? Поставить даже демона можно как бы в сияние своей души. И он преобразуется, демон преобразуется. Они, кстати, уже устали от, от всей своей демонической сути. Они с радостью преобразуются. Это же была, как вам сказать это как роль в театре, который актер, ну как уже утомился в ее выполнять. Для новых участников, я надеюсь, что у вас есть или ясновидение, или воображение. Воображение – это, по сути, начало ясновидения. Значит, когда я буду давать эти тезисы, вы постараетесь видеть, то есть на своем внутреннем экране восприятия мира увидеть, то, что я буду сообщать, потому что там будут раскрываться определенные видеосюжеты. Ну, те люди, которые у нас давно занимаются, их здесь подавляющее большинство, для них это все понятно, потому что они, собственно, это каждое занятие делают. Вот, а для новых то постарайтесь это увидеть и тоже озвучивайте, потому что э, как сказать, вот Создается определенное поле у нас наших как бы э, поле сознания, которое объединяет всех участников вебинара. Если люди начинают регулярно участвовать в этих занятиях, то это дает раскачку их собственному сознанию к открытию и вот начинаете в этом участвовать, и постепенно идет как бы раскачка вашего сознания в сторону открытия тех нейронов мозга, которые до этого спали, в которых целые библиотеки знаний. И чем больше этих нейронов включится в работу, тем больше и лучше будет ваше мировосприятие мира. Потому что мы сейчас, по сути дела, работали... В последнее время, ну, как бы на уровне тлеющего сознания. То есть это как лампочка, которая горит ну, в полнакала. А наша задача перевести это с уровня альфа-ритма головного мозга, он работает на, на бета-ритм, то есть на более высокие частоты, которые, вы помните, что альфа-ритм – это 7,8 Гц, а бета-ритм, он идет уже намного дальше, а там еще есть более высокие, там и ритмы есть, которые, в общем-то, за пределами работы с нашего головного мозга, но мы к их как бы освоению тоже приближаемся. Но так получилось, что вот сейчас идет такая информация. И я вам ее передаю, потому что моя задача именно в этом заключается – передавать вам ту информацию, которая к нам приходит из дальнего и ближнего космоса.